Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, вы на канале Champagne Games. И сегодня мы с вами будем делать пятерочку. Она будет находиться прямо вон там, вот, прямо на этом месте. Тут надо сейчас включить день. И у нас... Да что у нас? Мы будем просто делать ее. Ну, у нас будет вот такая вот... Вот такого типа дизайна. Нет, надо побольше это поднять. Еще на два блока это поднять. Во! Так уже что-то смахивать на пятерочку. Раз, точка. Два точка. Волз. White Раз точка Два точка Walls. Red Только буквально 50 секунд Прошло видео, а я уже Построил само это здание Раз точка Два точка Alright. Отлично. Теперь мы с вами должны сделать кассу. Возьмем вот так вот. А, нет, нет, нет. Вот так. Ну вот. Это у нас касса будет. Теперь. Нам нужно сделать прилавки. Прилавки я сделаю вот с такой вот штучкой. Так, во-первых, нам нужно... Нам нужно... Выдать ночное зрение. Майдвижен. А во-вторых, нам нужно еще стекла сделать. Извините, что я кашлю. Подкашлю. Они... А, лучше я поставлю... И, ребята, кстати, вот советую, вместо того, чтобы ставить... Ну, сейчас... Вместо, вместо того, чтобы... Да, ⁇ ё-моё. Вместо того, чтобы ставить обычное стекло, лучше ставьте белое. Оно красивее выглядит. Поэтому я тоже буду сайт белое стекло. Раз два. Раз два. Раз, два, три, четыре, пять. <laughs> Set white standing glass. <laughs> четыре, пять. Uh, два, три, четыре, пять. Раз, два. Yeah. Так, сделали. Так, а теперь... А теперь вот тут, если что, все будет в привате ребята. Поэтому даже не пробуйте что-то своровать. Вы не сможете, у вас не получится. Так, мне нужны, получается, железные сейчас двери. Они будут вот так вот стоять. А туда надо поставить плиты. Каменные. Потому что нет предметов, нет. чтобы, вот допустим, не взяли вот так вот какую-то вещь, вот так вот перекинули. Хотя вы не перекинете все равно. О, а, фигасе. себе. Буду пробовать докидывать. О, и все это дабы открылось. Поку зашли. Так. Дальше делаем прилавки. Да, ребята, это прилавки. Ну кто не знает, что такое прилавок? Прилавок это те вещи, на которых лежат то, что продается. Раз точка, два точка, копим. Сейчас быстренько сюда паста, чтобы рамки были. Паста. Раз, два, три, четыре. Паста. Ладно. Раз, два, три, четыре. Паста. Раз, два, три, четыре. Паста. Дальше уже не надо. Теперь вот тут будет такой вот подъем. Паста. Паста. Ну, еще вот так вот. Аккуратненько паста. Ой. он Да. Это было у меня аккуратненько. Ой. Ой-ой-ой. Паста. Еще пять блоков тогда делать, да? Точно надо вот сюда. Паста. все Отлично. Раз, два, три, четыре, паста, паста, отлично. Раз, два, три, четыре, паста. Паста. Раз, два, три, четыре. Паста. Паста. Раз, два, три, четыре. Паста. Паста. И еще. А, нет. но еще можно, знаете. А -а -а -а, точно. Я придумал. Для этого нам нужно подвинуть. Раз. Два. Мов один. Два. Мув два. Ой, ой. Он да. Мув туда два. <сёк> <сёк> <сёк> Ладно, сейчас он так вот. Мув два. Потом раз точка. Два точка. Аккуратненько. Мув один. И получается, у нас тут остается место, чтобы был второй рядочек. А мы пожертвовали только одним блоком. Ах, ой. Раз точка. Два точка. Муф. Ты. У. ого -го. Отлично. Так, вот, вот так два блока. Отлично. Вот, пожалуйста. Так, теперь мы берем тут рамки, ставим. Я думаю, когда ты нажимаешь, невозможно, чтобы туда попадали эти рамки. Хотя, так может и тут, и тут тоже передвинем. С 0. Так, все. Так, тут должно быть четыре блока дальше четыре блока дальше четыре блока дальше паста. Унда Нееет 50 Вот бы можно было Унда, типа, прописать для... Как это сказать? Ладно, пофиг Все равно это Гарши, непонятно ни Ну, чтобы, я не знаю, как это объяснить, но типа, чтобы ты прописал унда и пишешь унда для унда, чтобы бывает это унда. Да-да, вот так вот. Паста. Так вот. Паста. пасты вот я могу уже вот так вот прибираться а все ну вот теперь можно уже ставить рамки Лично. А, все, везде уже выставили. А, теперь надо как-то это все продумать. А, точно. Ну, нам нужны сундуки. И мы должны вот так тогда, получается, сейчас поднять это все. И в каждый сундук мы должны запихать ту вещь, которая лежит в рамке. Ну, тут уже можно... А теперь просто вот точно так же надо делать. Последние. Ох, у меня же рука устала. 2 волос а мне же еще тут надо делать ладно давайте с первым этажом закончим нет надо спант еще два, еще волс red. и вот тут уже нужно прописать Сет Ред Понятно, да Сейчас Саму эту крышу Значит, есть буф <coughs> 1 Вот Вот теперь это уже Да -мо. <coughs> Вот теперь Это уже прикольно Так Теперь сейчас будем всякие вещи раскладывать. Это мы можем все поубирать. Так. Берем тогда... Нужно еще забалчики. Вот так. Фух. ну все, ребята, все тут заполнено. Тут тоже все заполнено до конца. А теперь я вообще не знаю, что делать вот с этими всеми отделами. И вот с этими. Ребята, чем их можно заполнить? Напишите в комменты. Я пока что это все оставлю так. Что просто, ну просто я делаю, чем лестница в никуда. Так, ну что, ребята? Всем спасибо за просмотр. С вами был я Максим. Вы были на канале Шампунчик Геймс. Всем удачи и всем пока-пока.